Когда-то уже времена, Перед Божьим созданием явилась она. Создание Божье, зволоще и Ее же грести любовью вовек. Но что век земли для вселенной мгновения, Тогда почему бесконечно стремление К тебе, без кого мой души просто сушь, К тебе, без кого города просто глушь, К тебе, кто исполнил бреди и Мой трепет, лишь взглядом, Ласкает лицо прекрасной руки, Не коснется кольцо, Которым тебя мне к себе приковать, Украл бы тебя, не могу воровать. Ворованным счастьем судьбы не украсишь, Ах, если б ты знала все то, что ты значишь, Как все, я судьбу на несчастье и счастье делю, А жизнь без тебя не живой а терплю. Люблю, пусть страдаю, но все же люблю. Без кого моя азия души просто сушь Тебя, без кого города просто глушь Тебя, кто исполнил?